Приветствую вас, дорогие друзья. В канун Нового года меня регулярно приглашают в эфиры телепередач для того, чтобы я рассказала о том, в чем нужно встречать Новый год, какую одежду стоит выбрать для того, чтобы год был удачным. На самом деле с этой темой связано очень распространенное астрологическое заблуждение. И если раньше я эту тему просто игнорировала, то в этом году решила, почему бы не снять на эту тему видео. Итак, связана ли как-то астрология с Новым годом? В ночь с 31 декабря на 1 января наступает Новый календарный год. И м -м, с астрологической точки зрения в этот период ничего важного не происходит, поэтому, соответственно, поводов для празднования для того, чтобы загадывать желания, тоже нет. Поэтому, если вы по каким-то причинам не успели загадать желание в новогоднюю ночь, то не спешите расстраиваться. У вас будет для этого более весомый повод. А именно это можно сделать тогда, когда будет наступать астрологический Новый год. В этом году это произойдет 20 марта. Именно 20 или 21 марта каждый год по-разному. Солнце входит в первый градус знак зодиака Овен. И, соответственно, именно с этого момента начинается новый годичный цикл Солнца. В древности все самые большие праздники были связаны именно с циклом данной планеты. Ведь именно Солнце дает жизнь. Солнце было источником всех самых важных событий. Сейчас поставьте это видео на паузу. И напишите в комментариях, какие мифы или заблуждения, связанные с астрологией, вы встречали. Наверняка вы их встречали, ведь их есть очень много. И в следующих видео я отвечу на ваши комментарии. Итак, что же происходит в праздник весны? Почему именно этому дню уделялось только внимание в древности? В первую очередь, день равнодействия обозначает, что «День равен ночи». И это было символично. Человек будто бы балансировал между светом и тьмой. И природа тоже балансировала. Она переходила из одного сезона в другой. Заканчивалась зима и начиналась весна. Подобный праздник был почти в каждой стране мира. И он в некоторых странах празднуется еще до сих пор. В Григорианском календаре он соответствует периоду с 20 по 23 марта. Именно в это время и происходит обычное равноденствие, и происходит вот этот переход Солнца в первый градус знака Овен. У многих народов этот день ассоциировался не только с приходом весны, но и со своего рода борьбой между светом и тьмой. И при этом свет всегда побеждал, ведь после равноденствия весна — Наступала, она получала полные права. С этого момента начинала теплеть, и природа получала новую жизнь. В языческие времена очень важное значение для славян имело солнце. Вообще считалось, что в тот момент, когда день равен ночи, боги приходят на землю и проверяют, как живут люди, все ли у них хорошо, как они себя ведут какие приоритеты у них стоят, хорошие или плохие. Поэтому таким дням уделялось очень большое внимание. С приходом весны был связан бог Ярила, и считалось, что он приходит и отшибляет зиме рога, и после этого она убирается в освоясье, и наступает тепло, весна и приятные деньки. День весеннего равноденствия для славян был очень шумным праздником. Обычно в этот период проводились застолья, и обязательным атрибутом стола были блины, ведь именно они символизировали солнце. И, кстати, именно с того периода и есть выражение «первый блинкомом», ведь процессу приготовление блинов выделялось очень большое внимание и считалось что если первый блин имел комочки значит девушка в этом году не выйдет замуж переходим с вами к следующему заблуждению Оно звучит так что 1 января 2020 года наступает год металлической крысы и эта традиция уже имеет определенную связь с китайской астрологией и с китайским Новым Годом, который на самом деле наступает не 1 января. На самом деле празднование Нового года в Китае начинается со второго новолуния после зимнего солнцестояния, то есть отсчет идет от 21 декабря и в нашем календаре это соответствует периоду с 21 января по 21 февраля именно в этом промежутке и происходит китайский новый год таким образом в этом году китайский новый год наступит 25 января именно в этот период наступает новый год и вступает в силу новые тотемные животные соответственно с точки зрения китайцев, каждый новый год имеет свой символ, свое животное, которое является покровителем этого года. И выбирается этот покровитель с помощью определенных комбинаций, которые повторяются только раз в 60 лет. Эта комбинация представляет собой 12 зодиакальных животных, каждое из которых соответствует определенной стихии. И в этом году китайский Новый год будет связан с животным крысой и стихией металлом. Соответственно, это будет год металлической крысы. С точки зрения западной астрологии самым важным днем для человека является... День, когда Солнце проходит по тому же градусу, в котором оно было в момент его рождения. Обычно это происходит либо в день рождения, либо накануне дня рождения. И этот момент называется моментом включения соляра. Именно от этого момента идет отсчет личного года человека. Меняются какие-то тенденции. Цели, планы на год, и, соответственно, именно в этот день есть смысл строить планы, загадывать желания и уделять большое внимание тому, как ты себя чувствуешь в этот день и кто тебя окружает. Поэтому можно считать, что день рождения, а именно момент включения соляра это личный Новый год для каждого человека. И этот день просто создан для того, чтобы загадывать желания и обдумывать планы на ближайшие 12 месяцев. И напоследок хочу сказать, что любой год, да и вся наша жизнь в целом зависит от наших действий и решений, которые мы принимаем каждый день, но точно не от того, какого цвета платья или костюм мы наденем на себя в новогоднюю ночь. Надеюсь, это видео было вам полезным. Желаю вам всего хорошего и до скорых встреч. Пока-пока!